На мы ходить, разучится, уже привычка ездить. В нас живет пройти пешком всего, два шага мучиться, сто километров на Как аромат выхаем мы бензин. Что тут было, что запчастей узкая, советный магазин. Автомобиль был создан, но вот пришли новые времена. И день ночью мы под машиной ползаем, мы служим объездила она автомобиль. Сотрудники ГИБДД Николай Лаптик, вы превысили скорость на данном участке пути. Предъявите документ. Да.